Приготовьте провиант на 15 дней. Есть. Первому отделению водолазов. Прикажите заняться жестким скафандром. Есть заняться жестким скафандром. Пирра! Здравствуйте, товарищи! Ну, Илья Митрофанович, уезжаю в Эфрон. Сегодня у меня, как говорится, решительная встреча. Желаю успеха, Михаил Андреевич. Ни пуха, ни пера. Добро. Не старайся, Жора. Все равно не возьму. Есть что ли? Есть. Товарищ, мы едем. Далеко. Подальше, Аден. Иван Арпевич, свежие горячие новости. Какие? Есть продолжение. Какое продолжение? Про Михалтеречи, про нашего капитана. Шорак, я презираю ложь. Вот провалиться! Своими глазами видел. Шорак! Нибель орла. Морская быль. Продолжение. Автор Игнатий Бывал В матросских кварталах Новороссийска стояла необычная суета. Иностранные патрули и переодетые контрразведчики рыскали по улицам зорко, вглядываясь в лица моряков. Но все было напрасно. Раненый белогвардейцами боцман парохода «Орел» Михаил Терентьевич Груздев бесследно исчез, унеся с собой красное знамя. Снасти кораблей, стоявших на рейде, жалобно стонали, предвещая близкий нордост. Поздним вечером капитану Орла Федору Платоновичу Чистякову пришел неизвестный рыбак. скопить Господин капитан, сидим, как арестанты. Да. Якованка, пройдем со мной. Капитан, шив стыков, а о-о-о, порокот, порвёв, порать. Сморат, капитан, плиз. Слушай дальше, Михаил Теренчич. Ну? На вас возлагается задача сберечь орла. Сумеете не дать золотопогонникам увести его за границу? Должны избереть. А коли обязаны, значит и сумеем. А как это сделать? Как это сделать? Машина можно кое-что разобрать. Не уже долго это. А люди найдутся? Механики. Все свои народ боевой. Это хорошо. А как у вас капитан? Старика-то я спокоен. Федор Платонович кремень человек. Справедливый не подведет. А вдруг? Что вдруг? Ну, сам-то ты его хорошо знаешь. Ну, еще бы. 15 лет вместе проплавали. А ну-ка, бабка. Ходячи в разведке, в неравном бою с царской бандой, погибли сыновья ваши смертью героев. Тело Сергея мы предали земле, Федора найти не удалось. Что делать? Понимаю, родной. Тяжело. Нам надо сохранить Орла в Новороссийске, передать его Красной Армии. Это мы возьмем на себя. А вам? Вы... Я понял, боцман. Но с корабля я не уйду. Федор Платонович. тяжелая эта задача. Что бы со мной ни случилось, я Орла не брошу. Я... Я не брошу его никогда. А за маску спасибо. Федор Платоныч! Орел должен остаться в Новороссийске. Орел никуда не уйдет. Захватила. Генерал какой-то на корабле бушует, приказал поры поднимать, вас требует. Красный Федор Патроныч через горы прорвались. Амба теперь белому Новороссийску. Идем. Вели людей. Надеюсь, вы сознаете, что Родина, что Родина доверяет вам драгоценнейший груз, свет русской цивилизации, доблести и патриотизма. Я свято выполню свой долг перед Родиной, господин генерал. Скоро мы все будем на месте. Достойный ответ. И Иного я и не ожидал. Займитесь, слушаюсь. Не сочтите задержаться, капитан, но мы кое-что о вас знаем. Кое-что о сыновьях ваших по ту сторону. И даже о личном горе, которое, увы, не разделяем. Поэтому малейшее отклонение от курса на босфор и к тем пятерым... Вы понимаете меня, капитан? Все абсолютно ясно. Ну вот. All right, как говорят наши друзья англичане. Господин генерал, красные нагорки. Господин капитан, я попрошу вас ускорить операции. Хорошо, господин генерал. Отдать кормовой! Есть отдать кормовой! И еще два бочонка. Да-да, еще два бочонка. Простите, два бочонка чего? Масло. Машины любят масло. Не сливочное, разумеется. Машинное. Вы шутник-капитан. Сам видел. молодого красноармейца, боцман Груздев почувствовал, что они близко знакомы и где-то встречались. Кто же был этот маленький вояк? Ну кто? Кто? Продолжение следует. Ой, досада какая. Ну прямо дух захотел. Опять месяц ждать. Хорошо, если не два. И ждать ты нечего. Продал капитан Орла и точка. Запятая, брат ты мой, не точка. <мес> а где по твоему морю? Откуда я знаю? А не знаешь, тогда из точки не спеши. О. Вот тебе и о. Да. да. Да. Илья Митрофавлович, а что, ежели к нему пойти? Кому это к нему, Жора? А к тому, кто писал, к самому Игнатию Бывалому. А зачем? Насчет продолжения, что дальше и чем кончается. Правильно, Жора. Игнатий Бывалый только тебя и ждет. Сидит у окна и всех спрашивает. Почему это жора ко мне не идет? <смех> а я вот думаю, что Игнатий Бывалый и сам не прочь бы узнать, куда девался Орел. Почему? А разве он не знает? Думаю, что нет. Телеграмма личной срочной старости. Перечусь сегодня, встречайте. Вовремя. Передадите товарищу старшему помощнику. Поиски орла разрешены. Ну да. Снимаемся с якуря Девятнадцать двадцать. Сегодня? Тихо. Есть тихо. Нет! Лечу! Чего хорош! Ты меня звал? Да, звал. Зачем? Сегодня, а вернее сейчас, идем на поиски орла. Дядя Миша, поздравляю тебя! И тебя! Ну, бери вещи! А говорят, братцы, Орел, красавец был. Вроде тебя же, когда умоешься, конечно. О, тогда это факт. Вот и камбала. Михаил Терентьевич, поздравляю вас от себя. Всего нашего экипа. Спасибо. Вот знакомьтесь. Илья Митрофанович, доктор. По дополнительной профессии романтик. Светлов. Василий вот это дядя. Хорош, дядя. Хорош. Хороша игрушка? Игрушка. Это, товарищ, не игрушка. Это жесткий скафандр. Ох вот Да-да. Такой игрушке, товарищ, и на -да. 150 метров опуститься не страшно. А я слышал, на Балтике ходили на 150 не в таком, а в мягком. А вы сами, товарищ, случайно не с Балтики будете? С Балтики. Ах, с Балтики? А мы слышали скучное на вашем Балтике. Серый зыв мелководье. Да не курорт, конечно, как у вас тут, например. Это у нас курорт. Да вы знаете, что такое черный? Мой? Да вы попробуйте походите с нами. А я и собираюсь. С нами. Да, с вами. <звез> ну, пока. <Трррр. связь> Ребята, это водолаз. Давайте сюда. Идите. Чемпион. Вот. Лево Вон, Так держать Сухуми подняли. А -а -а. заканчивается уходом орла из Новороссийска. Да? Дядя Миш, а кто такой Игнатий Бывалый? Откуда у него такое детальное знакомство с историей гибели арматов? Я думаю, это кто-нибудь из моих ребят. Я им много об этом рассказывал. Выйдите. По личному делу, товарищ командир. По личному? За пятеро. Так точно. Я не помешаю. Товарищ не помешает? Нет, товарищ командир. А ну давайте. Обидели нас. Очень обидели. Вас? Кто же это? Вы, товарищ командир. Чем же это? Расскажите. Товарищ командир. Вот бывало ли с вами такое? Ну, стремитесь вы к цели. К хорошему такому нужному делу, скажем. Ну? Готовитесь. Всю душу отдаете. Все думают. И вот привалило вам счастье. Цель близкого. Вот она, протяни руку и возьми. А ну, короче, Пыльнов. Есть, короче. Не верите вы нам, товарищ командир. То есть как это не? С Балтики, товарищи, вызвали. Ах, вот в чем дело. Как же вызвал? Знаменитый товарищ. Знакомьтесь. Это Товарищ командир, приказ доложить. Свободно от варты, ебашка малы, быстро на баке по вашим прикасту. А ну, стой, товарищи. Есть, товарищ командир. Есть. Уйдал? К ревнуют. Хороши, ребята. Идем, познакомлю. Идем. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вольно. Товарищи краснофлотцы, в 1920 году исчез могу стимир Орел. Долго и тщетно его искали. И вот только теперь удалось напасть на верный след. В нашей камбале снова оказана большая честь и большое доверие. Нам поручено найти Орла. Я веду вас, товарищи, к месту его гибели. Смотрите в оба, все несущие вахту около наших великолепных приборов. Будьте начеку, и мы вырвем эту тайну из мрака черноморских пучин. Я верю в это. Хочу, чтобы верили и вы. Вместе с нами, товарищи, идет знаменитый водолаз Балтики, установивший рекорды глубоководного спуска. Идет он с нами, как мой друг, ваш гость. Потому что, короче говоря, зовут его Федор, по батюшке Федорович, а по фамилии Чистяков. И еще потому. Он сын Федора Платоновича Чистякова, капитана погибшего орла. Вот. А теперь, товарищи, можете разойтись. Ну, ревнивцы, ясно? Все ясно, товарищ командир. А ну посмотрите мне в глаза. Ясно. Да, товарищ командир? Смотрите. право Прямо так. Да? Захватите, посмотрим. Больше ничего. Попробуйте пройти дальше. Ну как? Пока ничего. Так ну, я готов спорить, что ничего не будет. Иду на спор. Будет. Чего? Вот и я так думаю. На что спорите, Кок. 10 пирожков с вареньем против двух лагун картошки которые вы даже начисли для меня за согласен de Товарищ командир, опять ерунда. Валяется старый катеришка брошьего цена. Так. Пойдем обратно. Товарищ командир, обидно шучу. Снимайтесь с ягаря. Берите курс обратно на Феодосию. Есть. Товарищ командир, может быть еще протрали? И дайте радиограмму о возвращении. Есть дать радиограмму. Правильно, дядя Миша. Нечего гоняться зря. Завтра с четырех часов утра. Ого, ага. а. Пожалуйста. Был бы я девчонка, так бы и заревел от жалости во все Черное море. Да. Да. Но реветь, конечно, неудобно. Скушайте лучше пирожок, нервный юноша. Тяните внимание, я и на дне морском не забываю вас. Что говорите? Примите подарочек. Благодарю. Всю жизнь мечтал. Чего? в хозяйстве все пригодится. Да? Жора! Есть, Жора! Займитесь, и чтобы до блеску. И запиши в журнал бочок имени товарища Пыльнова. Вас убить, теперь вы в моих руках, сказал татаньян но я дарю вам жизнь из-за любви к вашей семье. В чем дело, Швара? Вам, конечно, хорошо читать, а я из-за вашего бачка свой последний ножик сломал. А вы бы еще зубочисткой отдирали ракушки. Возьмите нож, непрактичный мужчина. чистить котов. Слон. Ну, знаете, вам не коком быть, а помещиком. Эксплуататор. Ха-ха. Другой раз не будете спорить. Ха-ха. жестянку зацепил если вы тратите два часа на какой-то фальшивый бачок а вы на несколько кило картошки то что с вами будет если вам поручить какое-нибудь настоящее дело М? О, что Да. Кончаем работу. Жуков чистит картошку, а Жора драивает бочок. И вдруг Жора кричит. О! Потом разом. метров. Глубоко. Дядя Миша, неужели на другом конце троса разгадка? Да. Начальнику экспедиции, Предыдущее радиовозвращение отменяется. Приборы сигнализируют огромный тоннаж, наш лежащего на дне моря корабля. Глубина 160, 160. Утром опускаю водолазов, полагаю, что под нами орел, точка. Камбала, Грузев. точка. Начнем, товарищи. Товарищ Пильнов, подетцем в воду. Товарищ командир, разрешите обратиться? Пожалуйста. Отделение водолазов Комбалы просит вас разрешить товарищу Чистякову первым опуститься на почетную разведку к месту гибели Орла. На почетную разведку? Это... Это хорошо. Это здорово. спасибо спасибо товарищ товарищ капитан лейтенант одеться в воду есть товарищ командир непонятная радиограмма давайте ее сюда быстро на корму ну что я говорил борт камбала игнатию бывалому Срочно радируйте продолжение, редакция Проновец. А? Да. Сейчас мы поймаем этого разбойника. Вручите Игнатию Бывалому. Есть. Вручите Игнатию Бывалому. Есть. Товарищ Игнатий Бывалый. Получена срочная радиограмма на ваше имя. Очень серьезного содержания. Ну как? Нету? Нет. Сообщите редакции. Игнатий Бывалый в списках экипажа не состоит. Есть. Сообщить редакции. Одну секунду. Зачем это вам взглянуть? Ну, может это вне. Вам? То есть я в этом даже уверен. Позвольте, позвольте. Тут написано Игнатий Бывалому. Я чужую радиограмму не могу вам дать. Сообщите редакции. Есть сообщить редакции. Саша, стойте! В чем дело? Ну это я. Я Игнатий Бывалый. А Товарищ командир, товарищ Чистяков готов к спуску. Добро. Ну, романтик, пишите последнюю главу. Раз! Задание. Определите положение корабля на грунте. Постарайтесь осмотреть машинное отделение. Установите название корабля. Есть. Можно опускать водолазом. Есть опускать водолаза. А на грунте вижу трос металлоискателя. Самочувствие, Самочувствие отличное. огромный корабль. Огромный. Подправите шланг, иду дальше. Товарищ командир, передо мной орел. Орел, товарищи, это орел. Иду по корме, потравите шланг. Товарищ командир, корпус цел. Значит, об не аварии. Сейчас поднимаюсь на бак. Видит Рин. Никаких разрушений. Все механизмы обильно залиты маслом. Товарищ командир, разрешите пройти в каюту капитана. Волнуешься? Дядя Миш, я не волнуюсь. Я буду очень осторожен. Иди. Есть. Спасибо. согнувшись. Потравите шланг. Дайте воздух. Вам потравить, воздух дайте! Пильнов. Жизнь Чистякова зависит от быстроты действий ведущего на помощь. Товарищ командир, разрешите идти в мягком скафандре. Казываю. мягко. Есть, спасибо. Товарищ Петров. Есть. Задание. В жестком скафандре следовать за Пыльновым, показать помощь на месте аварии. Есть, товарищ командир. Здесь Самочисти. Час ноль минуты. Экипаж Орла принял решение погибнуть, но не дать золотопогонникам увезти Орла за границу. Через полчаса Орел будет затоплен нами. Старшина Яковенко доложил о том, что машины покрыты тройным слоем масла на долголетнюю консервацию. Команда одевает праздничные робы. Через минуту на мачте завьется красный флаг. Слышу рев выпускаемого пара. Офицеры ломятся в дверь каюты. Я объявил им приговор экипажа. Они отвечают стрельбой через дверь. Час 23 минуты. Кингстоны открыты, с ноль. Погружаемся, выполняя свой долг, и верим, Орел останется цел и еще послужит Родине. Да здравствует революция, да здравствует Красный Флот и Советская Красная Армия. От имени экипажа Орла Федор Чистяков капитан. Честь и память героически погибшего экипажа «Орла». Честь и память его капитана Федора Платоныча Чистякова, святого и до конца выполнивших свой долг перед Родиной, флаги приспустить!